Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Андрей. Наша компания Системы видеонаблюдения Зорка работает с 2009 года. На протяжении 11 лет мы профессионально устанавливаем системы видеонаблюдения. Система видеонаблюдения Зорка не просто техника. Это прежде всего люди. Отличные ребята, настоящие профессионалы своего дела. Основные наши клиенты это сельхозкомплексы. Мы устанавливаем системы видеонаблюдения на фермы, места хранения техники, склады готовой продукции и частные дома. Наши специалисты производят установку и в городе, и в области. Выезжают для технического обслуживания и производят гарантийное обслуживание. Выбирайте компанию системы видеонаблюдения «Зорка». Мы не подведем. добрый день дорогие друзья данное видео снято в магазине систем видеонаблюдения Зорка. меня зовут андрей я вам сейчас расскажу про тот инструмент которым мы работаем у нас очень интересный инструмент мы с этим вопросом заморочились как увеличить скорость работы приобрели очень интересные штуки это телескопические лестницы Данной лестницы позволяют вот так работать на высоте 4 метра. Вот такой вот трансформер классический компании Krauss. И вот такой телескопический трансформер. Вот Обратите внимание, сколько нужно времени для того, чтобы разложить лестницу. Все, я готов к работе. В работе я и буду использовать перфораторы. Вот такие вот. Не будем рекламировать марку. Сейчас одну минуту я вам установлю камеру. То есть маленькие микробы, перфораторы. Вот такого вида инструмент. Тоже позволяет сверлить кирпич. Немножко можно сверлить бетон. Если вдруг не хватило одного, достанем еще один. Это более громкий инструмент. Есть вот такой вот монстр. Он позволяет сделать вот так вот. О, тут надо попасть еще. Вот так вот. Вот такой штукой можно метровые стены проходить. И все это позволяет нам работать достаточно быстро. Экономить время. Экономить ваше время. Экономить наше время. И ваши средства. То есть, вот, собственно, инструмент, которым мы проводим работы. Спасибо за внимание. Выбирайте нашу компанию системы видеонаблюдения Зорка. Мы не подведем...